Итак, первый вопрос у нас по регистрации доверенного лица кандидата депутата депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Синевого Созыва, Бориса, ой, Богдана Борисовича. Закладчик у нас Зотова Наталья Владимировна. Да, да, ну, может быть, буквально два слова? Да, буквально два слова, что угу. Богдан Борисович представил документы избирательную комиссию 6 июля. 6 июля. Да. 6 июля, да. Он написал заявление по форме, которая установлена в Центральной избирательной комиссии о назначении доверенных лиц кандидата. Вот. Заявление представил список доверенных лиц кандидата на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме согласно также циклской. То есть здесь одного все человек. правильно, одного человека. Вот он пишет один, потому что если два-три, то мы тут продолжаем и вот аналогично все. Указано все. Номер документа, паспорт, все тут указано. Вот. И заявление самого гражданина Исаева Артема Игоревича о согласии быть доверенным лицом кандидата. А, а Исаев Артем Игоревич да, приходил? Да, это его личное заявление, это он лично написал сам при мне. Да. То есть согласие его лично получено. То есть, документы, в принципе, все представлены по форме. В нашем читаемом виде вы видели все, по форме представлено, никаких нареканий не нужно. То есть... И там мы должны в течение пяти дней, по подачи. Да, он подал 6-го, то есть у нас сегодня последний день, это пятый день, когда мы имеем возможность зарегистрировать данную лицо. Да. Так, вопросы, Наталья Владимировна, еще есть какие-то? Да. Так, тогда, коллеги, проект решения перед вами. Значит, в проекте решения мы первым пунктом предлагаем зарегистрировать Исаева Артема Игоревича доверенным лицом кандидата в депутаты э Щурика Богдана Борисовича. Далее, выдать Саеву Артему Игоревичу удостоверение по форме, установленной постановлением ЦИКа, Владимир уже пробовал в системе, но ну, в связи с тем, что пока ну, я покажу, официально что будет, да, такое, сейчас я пока вы его официально, то есть в госсе не ввели, удостоверение не формируется. Да, то есть да, там все говоришь, как бы у Володи, все, все правил, как бы все настроено. То есть мы должны ему дать решение, он вводит сейчас данные и мы сразу распечатываем удостоверение. Далее, выдать заверенную копию настоящего решения Исаеву, разместить на сайте. А как мы, он сам будет или надо будет сейчас позвонить а Это, а Мы а сейчас уведомим, мы уведомим кандидата. Он сразу нам присылает свою доверенную родицу, то есть мы вдавляем к нему. -то Нет, тогда. а мы можем да. же и самостоятельно, мы можем и самостоятельно. У него же статус появился, у нас отношения с ним уже. Ну, то есть да. мы сейчас подписываем тогда решение, отдаем Володе, он заходит, мы делаем уже, чтобы у нас было готовое удостоверение, но тоже, чтобы не... Они... И так-то уже и сразу... Единственное, у меня будет. вот вопрос по сроку действия удостоверения. Постановление, это была циковская форма, принята размер. Вот это все принято, ну, как бы э, высота строк, все, я ничего не меняла. Единственное, что вот там написано секретарь окружной комиссии. Как вот нам вот. А, у нас опасно. А у нас, нас территориальный, да, да, да. да. То есть я в любом случае здесь пишу секретарь территориальный полномочий да, да, да, да. ну, как. -то. Нет, ну туда мы не если мы будем писать секретарь номер 16. Нет, мы не можем, У нас нет окружной комиссии. Да, у нас нет, у нас нет есть окружной. окружной комиссии а, а восстановление было Циковское 25 февраля, когда они устанавливали форму. Тогда еще не было решено, что ТИКи будут исполнять полномочия. Да. Я думаю, только лишь. То есть я думаю, что это абсолютно правильно, да, что, что мы не можем писать секретарь окружной комиссии. А, тем более у нас нет еще печати окружной да, комиссии. Конечно, да. Да. Так, и, и по сроку действия. То есть установлено не будет более э, трех недель не официального... более трех недель после официального после а, выборов то есть при, объявление, объявление, да, до объявления результатов выборов а у нас есть три недели с 18 ну, я сделала 30 сентября срок действия удостоверения ну, не знаю принципиально это или нет но мы должны с вами вместе решить это а что Сейчас скажу, четко что не описаны вот, три недели, да? С, да, кажется, да? с момента опубликования. С момента идти нет. Потому что там есть какой-то срок надо. Опубликование, да, конечно. Опубликование. конечно. Опубликование. Срок действия удостоверения да. может превышать. А вот То есть три недели со дня голосования. Это максимальный срок. День, дня, голосования, дня да? голосования. То есть 18 плюс и 21, 21 день, 21. грубо говоря. И смотрите, установление общих результатов не позднее 3 октября. А, общих результатов не позднее 3 октября. Вот это 21 день и получается. Так, сейчас средняя Официальное опубликование в печатных изданиях не позднее 2 октября. А, Но здесь срок у нас то-то делаем не с момента опубликования, а с момента дня с дня голосования, правильно? Нет, который... с, санс, с дня официального опубликования. Что пишется? Давай. Значит так, это у нас постановление. От какого, значит, от 25 февраля 2016 года 325 дробь 18486. Это оформле удостоверения кандидатов. Ой, нет, это не то, это кандидаты. Да, а бреда. оно у нас есть в папке. А, а это 18.56 от того же числа. 18.56. 18.56, университет 21 февраля. Значит, здесь написано примечание да, в этом постановлении ЦИКа. Удостоверение оформляется на таком-то бланке 12 на, 18, на, на 80. Фамилия, имя, отчество указываются инициалы. Срок действия удостоверения не может превышать... Срок официального опубликования общих результатов выборов. Общий. То есть не позднее, то есть третьего. до третьего. Давайте, да, давайте. сделаем до третьего чтобы мыли, конечно, второе да. тогда должно. Давайте второе. Делать, давайте Значит, пишет установление общих результатов не позднее третьего, официальное опубликование не позднее У, у нас официальное опубликование. Не может превышать срок официального опубликования. Второе, второе. второе. октября. Что это, второго октября? Второе октября. Установим. не первое. Не может так. превышать. Ну, а раз таргетовали конкурс продакон, первого номера. В таблицах официальное опубликование вестники ЦИКа, официальное опубликование общих результатов, а также данных числе голосов получено каждый а, федеральный список каждым зарегистрированным кандидатом. Опубликование в жил... вестнике ЦИКа. Размещение в сети интернет. Нет, То это. есть тут, конечно... Я, я думаю, мы не нарушим никаких избирательных прав и кандидаты, и это... Нет, не если вы сделаете 1 октября. 1 октября. Нет, главное, главное, чтобы не, что не, не нарушить закон. А uh -huh. закон, ну вот смотрите глазами, Вот последние. Давай. точная формулировка... А давайте я вам распечатаю сейчас вторая да. страница. В конце дмитрия, этого листа. Официальное опубликование министерства. Э, Печатных издания, данных, содержащиеся протоколов. Общих результатов выборов, а также данных а, в печати, классов, в полученных каждому зарегистрированному федеральному списку mm -hmm. кандидату. Да. Каждым зарегистрированным кандидатом. Не позднее, 8 октября, вот здесь уже. Так, официально весник нас не интересует. Ключевая фраза не позднее, не моя, не а не раньше правильно. Я бы поставила первое. Давайте 1 октября. В Я думаю, что мы не нарушим. А, ни раньше у нас не позднее 2 октября. Самое первое у нас не 2 -го -го наверное, а 2 октября. Первое, наверное, все-таки число. Нет, не, не. не 3, нет, 3 октября, 3 Поделение результатов выборов. 22 сентября. Но у нас у там четко написано официальное опубликование. Второе или первое? Мне кажется, первое, нет? Не написано. Второй, я бы второй поставила. Я Зачем кого Ну Род все, давайте да. Не позднее, все, значит, да. все. Давайте да. второй да. Так. так, еще конкретно по удостоверению Наталья Владимировна есть да. там все. что? -то? Все, все, у меня были два вопроса, которые я должна была вынести Хорошо. на обсуждение. Так, тогда ставлю на голосование. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? Против. Сдержавшихся нет. Принято единогласно. Спасибо. Так, теперь переходим ко второму вопросу о рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб. Дмитрию Владимировичу, на умогу ум слово. Да? Тогда нам расскажет. рабочую группу. Сразу вопрос о составе. Мы его не переговаривали. Где у нас предложение? На второй страничке решения. Руководитель предлагает спинтерша Наталья Витальевна, заместитель руководителя рабочей группы «Наму» Дмитрий Владимирович, член рабочей группы «Карина Мария Владимировна». А всего у нас получается трое Я трое пока человек. думаю, может быть, мы на сегодня определимся на три ну, человека по, по количественному составу, а дальше, если что, мы внесем тогда... А, нет, больше никого желающих нет никого? Да, а у вас как бы здесь никого и нету сегодня? человека. И э, я подготовил положение о рабочей группе. Положение было по сформировано, я понимаю, и, э, по образцу положения о рабочей группе, там требуется избирательной комиссии, в основном, откуда все э, взяты сведения. Но я добав, добавил некоторые моменты. Во-первых, о способе, о способе оповещения. Э, всех заинтересованных лиц и членов комиссии. То есть мы на, на комиссию будем приглашать, на рабочих будем приглашать не только членов рабочей группы, но и членов комиссии. И также заинтересованных лиц, это речь идет о самих заявителях и, и их представителях. Если, если, например, подается заявление либо жалоба а, на действия незаконные или бездействия каких-то каких органов комиссий, то мы приглашаем на заседание также их представителей, чтобы, да, чтобы все стороны все, все позиции были рассмотрены. Ну и мы немножко модернизировали подход. Мы не стали секретаря, ну, там, формировать в рабочей секретаря, решили, что всем будет заниматься руководитель рабочей группы. Если он будет отсутствовать, то полномочия руководителя будут подготовиться на заместителя. И еще один момент, что мы не будем оформлять протоколы заседаний. У нас будет создан журнал рабочей группы, где все сведения о лицах, присутствующих на заседании рабочей группы, о приглашенных, о всех позициях и предложениях, они будут записываться в журнал рабочей группы, который будет храниться в избирательной комиссии. И в избирательной комиссии будет храниться всем материалом. Здесь вот этот вопрос надо будет уже технически проговорить, где место выделить для этих документов. Все, а так все остальные положения, нестандартные. Ну, там вообще, что, да, у меня вопрос, почему мы исключили референдум? Где? Ну, в первом, в общих положениях. Э, хорошо. А нас, группы? Нет. Э, в общем положении, что мы рассматриваем залобы на решение действия, действия избирательной комиссии, а референдума, а мы не уверены, например, что что нас в следующем году не может быть, может быть, референдум. Хорошо, давайте где-то вот, согласен. Да. Давайте, подождите, у нас идет название, да, о рабочей да. группе на решение действия бездействия. Комиссия, комиссия, комиссия референдума, референдума. А, да. а в тексте общего положения, вот здесь, первого абзаца, мы почему-то. Давайте покажу, где я это. понятно, понятно. Слово референдума. Отсюда, смотрите. Подождите, и право на участие вот, в референдуме граждан. Комиссии референдума и право. Вот. Вот это вот почему-то утекло из нашего текста. Лица нарушила еще избирательные права и право на участие адресов? Ничего, а что нету. Избирательных комиссий, комиссии референдума, вот здесь запятую надо делать, комиссии референдума. То есть у нас в названии есть, а по тексту да. нет? Да, даже если название не было, потому Странно. что все равно комиссии референдума надо оставить. А скорее всего технический. Да. Так, mm -hmm. нарушающих избирательные права и... и право на участие в выборах. Да, Здесь и право, право на нет. участие президентами. Да. Все. Да, я, Все. Mm -hmm. да. Все. Остальные вопросы каких? Так, коллеги, еще какие-то есть замечания, предложения? И у меня еще да. вопрос, ага. да, обсуждали с коллегами а, о том. О порядке поступления жалоб э, в рабочую группу. Насколько я понимаю, э, все жалобы, обращения, они, они поступают, э, регистрируются. Издатели, Да, регистрируются. Но они не председатели, они поступают и регистрируем в отдельном журнале обращения граждан. То есть это отдельный журнал. Просто смотрите, у нас здесь есть положение о том, что э, заявление и жалобы э, относительно избирательных прав. А кто будет определять, касается это избирательных прав или не касается? Ну, да, я думаю, что они в должны Да, все, я думаю, что... Я думаю, все, все жалобы обращения, потому что, что, потому что, что, что, что они что иногда оформляются да, вот. обращ... как обращения, да? Но В любом случае хоть эта жалоба, она как обращение в соответствии с 59 ФЗ, это законом об обращении граждан Российской Федерации. Неважно, там кляуза, не кляуза, это обращение. Да, то есть к тому, что при какой-то модерации на поступление обращений они должны регистрироваться и поступать в рабочую группу. А мы уже рабочую группу уже определяли. Нет, ну там давайте так, поступило обращение, я угу. докладываю Наталье Витальевне, что у нас есть такое-то обращение, вы собираетесь и рассматриваете, все. И все. Есть, будет, я их все равно всем понесу. Да, то есть они не пропадают. Нет, ну просто была такая практика, что, знаете, ну, какая-то дурная да, жалоба пришла, а вообще никак не касается, например, избирательных штрафов или что-то там. И, и представитель комиссии считала, что, знаете, ну, здесь нет предмета все рассмотрения, все я не буду это регистрировать. Нет, если надо отвечать на другое обращение. Все, все, все регистрируем, да, ну, а там уже дальше в зависимости, как вы их будете разбирать там. Ну приглашения или то что касается избирательных прав есть сроки по, по ответам да а если не касается избирательных прав то, если нет выборной кампании сети, Семьи, сети, сети, сети. Сети. да давайте Это, давайте да призывы Давайте более давайте мы поднялся, да. все рассмотрим да. мы да. уже сами да. подготовим ответы. и еще угу. момент у нас по поводу оповещения мы написали так же как у нас комиссии принято за день до заседания рабочей группы будем увещать Единственное, что вот э, технически, кто это будет делать, мы пока это не, не решили. Yeah. То есть руководитель, либо э, по поручению руководителя, любой член, ну, если будет поручение руководителя, они, рабочего, правильно? бы, рабочего, рабочий. Ну, и, наверное, нужно тогда как-то это будет все-таки... Теле, те, нет, мне нет, не Телеграммы, а СМС. почта, Нет, почту, а нет, нет я имею в виду, что и мы и тогда мы регистрируем, что какой-то день. Да, да, обязательно. Мы предусмотрели, да, что все эти оповещения, регистрируются в журнале. Хорошо. Все, да? Так, хорошо, так, какие-то еще есть замечания, предложения? Так, тогда мы это... С... Должение. Тогда, коллеги, значит, да, вашему вниманию проект решения, который, да, мы вносим э, в само положение рабочей группы, да, да общее положение, общий, положение в раздел, да. раздел да, комиссии референдумы. Да. Да. Вот, вот, вот это обязательно. Так, но мы не будем записывать, что мы все рассматриваем обращение, да. Наверное. Это истекает а, вообще суть обращения. Не Нет, они регистрируются все. Я имею в виду, мы не будем никуда записывать. То есть мы их регистрируем, и я... Где все сигнализации должны? Да, да. вот хорошо. Так, значит, итак, первое. Образовываем рабочую группу в составе Пинтешина, руководитель налогов, заместитель и член комиссии Гарина. Утверждаем положение рабочей группы согласно приложению с внесенным измен... дополнением, дополнением. Размещаем на сайте. Итак, кто за данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? Против бездержавшихся лет принятые. Спасибо. Так, а почему-то оленем без названия. О по полномочиях по составлению протоколов об административных правонарушениях. Так, само наименование. Итак, коллеги, значит, слово «пинтешин» и «наталий буквально она, несколько слов, вот по, конкретно по составлению протоколов. Да. Ну, коллеги, хотел бы сказать, нужно определиться скажем так, по-моему, очень да, и членов нашей комиссии для составления протоколов административных правонарушений. То есть, а, ну, речь о каких правонарушениях административных людей. То есть, это начиная с статьи 5.17 и заканчивается статьей 5.68 кодекса административных правонарушений. То есть, он вкратце объяснил, что это за скажем так, статьи. Вот я специально, да, чтобы понимали, о чем будет речь. То есть это не предоставление, или не публикование отчета сведений о поступлении, расходании средств, ведемых подготовку, незаконное использование денежных средств а, при финансировании избирательной кампании, использование незаконной материальной поддержки при финансировании избирательной компании, компании референдум, незаконное финансирование избирательной а, компании кандидата или избирательного объединения. Вот. Значит, нарушение порядка или срока предоставления от сведения, поступление, расходования средств политической партии, незаконное использование политической партии денежных средств, в принципе, они практически все касаются как бы, финансирования. У меня есть предложение, скажем так, двоих Комиссия, в комиссии в общем-то поскольку у нас есть скажем так группа по предварительному рассмотрению там я полагаю что наверное было бы целесообразно из данной группы угу. общем и назначить. И, назначить. И, назначить. и назначить. Так, у самих, у, у, у самих Натальи Витальевны и Дмитрия Владимировича есть ли какие-то возражения? Нет возражений, у меня просто вопрос, я не, не, не, не оформлял протокол. А вы должны сначала давать. Это отдельная процедура, как это все будет происходить. Ну, а, У вас был с... опыт. Я тоже никогда не оформляла протокол административного правонарушения, честно говоря, но, скажем так, значит, человек будет сидеть и изучать данный вопрос. Да, потому что поэтому я и говорю, что хотелось бы не одного человека, а там двоих. Нет, но потом исходя из того, что вы входите в группу да. по... Да, поступает обращение... Да, врачи, да поэтому тут уже И врачи, по информационным спорам, то есть тут уже, наверное, ну, как может нет, быть, никак. просто это будет логично. Да, срочно надо отреагировать на какие-то Да, поэтому я говорю, ну, я изучу попробую. Я тоже... Таким образом, да. Да, да нет, здесь я установлены да. формы протоколов. Нет, форму а, а барьера. Конечно. Да? О, у нас есть уже... Чего Час... Час... Это... Час... Это... Час... Это... только не было. Так, хорошо, коллеги, тогда какие есть вопросы к Наталье Витальевне? Так, тогда предлагается проект решения по вопросу о полномочиях по составлению протоколов об административных правонарушениях. Предлагается уполномочить на составление протоколов... Пинтешину Наталью Витальевну и Наумову Дмитрия Владимировича опубликовать решение на сайте. Контроль. Так, кто за данный проект решения? Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался. Принятие на глаз. Спасибо. Так, повестка дня исчерпана. Какие замечания поведения? ведению? Вот. Тогда, тогда за. за Закрываем заседание. Спасибо всем. Так, вы продолжаете, да, заседать? Да.